Интересно, как-то вот колодно одно тут место выскочило такой вот шпат. Видите? Шпат пошел. Ну вот попробую. Вот в эту сторону, где шпатик. Поупражняться. Вон видите, вот он. Вон. Шпат отлетает. Выключу пока, то неудобно. Тут народ уже рылся. А я рядышком тут стал. Оно, конечно, скорее всего, все тут выбрано, но должно остаться то, что нужно было. Нашим дедам им нужен был аметист, берил там. И прочее. Вот. Все не то, ребята. Ну, вот еще одна шахта. Ага. Гроздочки стоят. Ладно, близко подходить не будем шахта, шахта когда-то добывали выгодно было интересно когда стекло подделки не научились делать А сейчас на выставку зайдешь, стекло до пластмасса. Их лопата далеко. Вообще-то, конечно, вот здесь вот интересно. Что тут кайлом сделаешь? Ничего не сделаешь. Ну вот у меня метода одна, в принципе, везде, когда ходишь, гуляешь, ищешь что-нибудь там, ну интересное. Смотришь здесь поваленные деревья, там пеньки, всякая хрень. И вот так вот я корень дерева поваленного дергаешь, дергаешь. Вот видите, в одной стороне камни. Что такое? То есть уже можно... Представить, эти кварчик идет тут вниз, что здесь какая-то жилка идет. Вот. А если учесть, что дерево вот так вот лежит, вот. А мы обнаружили здесь, то есть вот эта вот ямка. Вот здесь вот нужно тогда подсекать. А если знать, как жила идет, то в крест этой жилы сделать канавку разведочную. Но нет ничего у меня с собой, не лопаты за машиной. Идти неохота. Не факт, конечно, что здесь что-то будет, но учитывая, что вот я очень много отвалов сейчас прошел, посмотрел в каких жилках работали то, то в принципе есть надежда О, видите вываливаются какие куски жилы с края о. О. видите рядышком ничего нет а тут тут идет так бы выкопать конечно определить направление жилки направление определишь когда можно будет посмотреть где на ее продолжении может быть и какое-то пересечение с другой ну, особенно, где все кутсы жилы, там всегда интересно, хоть по камням, хоть по золоту. Вон на первомайско Зверевском месторождении на золото работали тоже, ну там на глубине. Одну другое другую жилу примерно прикинули, где они будут пересекаться, и шернули по горизонтали выработку, и нашли этот столб, богатый золотом. Но это на вот так вот ничего не бывает. Копик, правда, где-то здесь есть халявка, но я бы, конечно, вот здесь вот, вон эти, шпатик этот кварц неплохой, я бы, конечно, здесь забился. Ну вот, вроде минерализация, мал-мал, начинается. Да. Еще одну халявку сделаем тут. Натальяне. 50, 50 шагов от халявки Вон она видна Ну вот вроде Дальше надо, но Нет уже Времени. Кварчик идет вниз. Вот такое вот ядрышко. Как интересно. Коп халявка открыта в 1997 году под поваленной под повалившейся березой вскрылась крупная метистовая жила драгоценные камни буквально запутались в ее корнях такой халявный дар природы и дал название Копии. Халявка. Вот. Бываете где-то около копей Посмотрите, что за пороны, что за грунт, чтобы ориентироваться. Это ведь кварц какой! Вот даже минерализацию видно мелковатый, но вот такие. Животки. Опа. Ну ладно, пора обедать. Вот все, путем сделано, как и положено. Куп-халявка. коп халявка, коп -халявка. Ребят, ребята. Ни хрена себе. Это чё ж такое? конца и края не видно, молодцы. Эх, не так бы мне полметра от земли бы взять. В принципе, то же самое, на халявке. То же самое. Курков нет. Гекварчик потемнее, где я нашел. Вообще, конечно, творческий подход, молодцы.